Номинацию «Поэты» продолжает поэтесса из Орехова-Зуева Татьяна Баракина. Прошу. Добрый вечер. Мы гости, участники фестиваля. Рада вас всех видеть в этом зале. Моё стихотворение из цикла «Юность века» Называется «Я помню». «Я помню». Помню имена всех тех, С кем встречи были болью и наградой, В салонах, где улыбки, песни, смех в впоюли, В смуте, где вы были рады сражаться насмерть За жестокий век серебряный. А может быть, свинцовый век бунтарей, Оракулов, коллег, примеривавший бури, как обновы. Вы падали в горячих ковылях, Скрывались под тяжелыми волнами, А мне одни записки на полях, А мне брести горячешными снами, Навстречу вам. А после Записать. Нет, прокричать Пылающие строки. Забыв, Не повернется время Вспять. Нацелен пистолет, Взведен курок и Все Кончено. Я снова Здесь. Одна. И ночь, смеясь, Сто глаза смотрит в очне. Я помню вас, И не моя вина, Что мой длиннее путь, А ваш короче.